И всем привет, мои дорогие друзья, это уже четвертая часть <къех> э, испытания удачи. Я очень долго ждала продолжения этой карты, неужели она все-таки вышла? Было написано, что все конец этой карты. Ну вот добро пожаловать. Часть четвертая на, на карту испытания удачи. Часть четвертая правило. Ну ладно, так чтобы право правило. Не ломать, не оставить, не использовать. Четыре моды играть на мирном режиме. Эх. Я так ждал этой карты, что даже э, прочитал эти правила. Есть инфа. Карта сделана для сайта MKN no Domweds. Создатель Магик Wolf В этот раз делал один. Красава, красавчик. Испытание первое. Сохранение, ну как всегда вообще без сохранения никак. Бам -бам -бам -бам ой, пом-пом вот так вот выберите яму еще раз ай -яй, яй ладно хорошо я все понял я все учу. ладно ладно вот так вот вот так вот да вот так Значит, теперь у нас середина вот так -мо я всегда обожал этого создателя ну что он создавал М -м вообще отлично карты теперь пойдем на первую. да и э -э что здесь а то есть я должен буду менять мало на киле я не успею написать процентов <связываю> ну ладно сейчас мы вам спокойненько да будем здесь чтоб помочь мне умереть но я не могу <связываю> кил вот он все отличный кил идем во вторую вот так вот что такое а что что что такое Офигеть! Вот это эпично! Вот это эпично! Задохнулся в стене! Спасибо! Ладно, это уже стопроцентный вариант! Так нажмешь и на ту вся карта бум! С меня кнопку, верно только одна! Бомба! Вот так вот! Вот так, вот так. После доберись от другой стороны, живым. это вообще без п Да что ж ты не меняешься-то у меня. Ах, ну не хочет просто, ну не хочешь меняться. Спаунпоинт, -мо, друзья. Если э... Я себя ненавижу. Вот так. Так, а теперь, а теперь вот так. Ай, ладно. Да что ж ты будешь со мной делать, а? да -мо, а? Буйно. Да что, что ты будешь со мной это делать, а? Сюда. Я сейчас спокойненько. Спокойненько, я сказал. Спокойненько! Я был в впер... П. Ладно. эх ну что что будешь делать-то со мной, а? Ладно. что там у нас внизу сделано. Мне вот это мешает. Че, сон, нам не мешает. А теперь мне все мешает. Он стало еще мешать чуть-чуть. Чуть-чуть, или малость. Сам малость мешает. Их. А теперь вот так вот. И вот так вот. Все, молодцы, мы прошли. Спаун. Я сказал, все. Горит птичка. Не, птичка летит, а это горит. Так, значит, горит. Гаргер ясно, Чтобы... елка наша погасла. Что? Не... Ура, мы подохли. Я всю жизнь об этом мечтал. А, туда надо. Так, какой у меня олень пишет? Ну ладно, без олени будем. Я понимаю, что олень не любит писать, но ну, ладно. Просто не обращайте на эти э, детские в, детское внимание а там было сохранение вопрос вот так вот так вот так а так а вот так вот красава, отлично хорошо идем вот так вот так вот все вот так. О, о, я, о, я, о, я, красавчик. я, кроссовчик. Я, кроссовчик. Через две перепрыгнул. Вот это благи. Возьми, поставь. Жми. Куда поставить? Сюда? Нет, не сюда. Сюда? Да куда ставить? Вот. Кто был креативным строителем в третьей части? Вот этот говнюк? Да. Так, спампунд. Кто был четвертым Че тестером в третьей части? Этот говнюк? Да. Понравилась карта? Да. Отлично. Также ты можешь пройти первую, вторую и третью часть. Ну, на этом все лайкаем, пишем комменты. Удачи! Э, что это такое? А, э, карта пройдена. Поздравляю, выберите лучшую карту, четвертую часть финала. Почитайте, э, вторая, третья, ой, первая, вторая, третья были веселыми. Вот в та самая фиговая. Я там вообще ничего не смог разобраться, если честно. Э, потому что там не было, мне кажется, Ну, у меня просто сразу все рухнуло. И я не знаю, она, не, что, мне понравилась четвертая. Четвертая. Четвертая. сказал четвертая. Ладно. Жмякай. Ну что ж, хочу сообщить, что это была финальная часть. И больше линий карты испытания удачи, скорее всего, не будет. Не выйдет. Но я не говорю, что это вообще последняя моя карта. Просто <coughs> идеи кончились, и я больше не буду выпускать испытания удачи. Следующая моя карта будет испытание на скорость. Так что не огорчайтесь, следующая карта будет тоже интересной. Да, отлично. Создатель этой карты, мне кажется, он знает толк в картах... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вам дам ссылочку на вот эту прекраснейшую карту. Ну, так что всем удачи, всем пока!